Привет! На связи Кузнецов Никита и наш канал «Настольный теннис для всех». Сегодня видео у нас в несколько необычном формате. Сегодня мы будем говорить не о настольном теннисе, а о травмах, которые, как не грустно это звучит, периодически нас преследуют при занятии спортом. Сегодня моя собеседница Дарья, она студентка пятого курса Волгоградского медицинского университета прошла специализированные курсы по использованию тейпов э, при спортивных травмах. Итак, Дарья, э, у меня к вам несколько вопросов. Первый вопрос вообще, э, расскажите, пожалуйста, что такое тейпы и для чего они применяются. Ну вообще, кинези, понятие кинезитепирования э, включает в себя э, два основных э, слова. То есть кинезию – это движение и тейп-лента. Вообще, этот метод был основан еще в 1973 году американским врачом Кензе Кейси. Он хорошо зарекомендовал себя и впервые был представлен миру на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. Этот метод основан на наложении эластичных лент на кожу человека. Второй вопрос, который я хотел бы задать Дарье. Вообще, расскажите, пожалуйста. Какова стоимость этих тейпов и какие они вообще бывают? В чем их отличие, преимущество там от стандартных каких-то старых методов при борьбе с травмами? Вообще, тейпы представляют собой эластичные хлопковые ленты. Они не содержат латекс, у них термоактивная основа, и по эластичности они такие же, как и человеческая кожа. Тейпы различаются по ширине, по плотности и по различным производителям. На самом деле цена тейпов не такая высокая, то есть в среднем она колеблется от 400 до 1000 рублей. Даша, а скажите, пожалуйста, а почему лучше использовать тейпы, а не какие-то их аналоги, в чем плюсы, минусы? Расскажите, пожалуйста, об этом. Тейпирование – это неинвазивная мягкая методика физиотерапии, Тейпирование подходит как детям, так и пожилым людям и спортсменам различного уровня. Вообще при тейпировании, тейпирование направлены на уменьшение боли, на улучшение крово- и лимфообращения, на увеличение объема движений человека. Нужно отметить, что тейпы, они как раз направлены на оптимизацию деятельности мышц и суставов в организме человека. Тейпы удобны тем, что они обладают полный воздух и влагопроницаемостью, то есть это значит, что их можно использовать 24 часа в сутки и при этом заниматься своей обычной деятельностью, то есть принимать душ, посещать бассейн и выполнять свои обычные физические упражнения. А скажите, пожалуйста, можно ли использовать тейпы, если какая-то рана или какие-то поврежденные участки кожи? Это практически единственное противопоказание для тейпов, то есть... Они не накладываются на а, открытые раны и на кожные заболевания. Также они не накладываются на нижние конечности при тромбозе глубоких вен. Ну и последний вопрос перед тем, как у нас начнется все это действие. Даша, скажите, а насколько важно вообще правильное тейпирование? А, вообще, кинезия подразумевает а, знание анатомии, биомеханики и физиологии организма человека. А, правильно наложенный тейп оказывает а, лечебный эффект, и его то есть, можно носить в течение 5-7 дней. а Эффект от самой апликации уже будет проявляться практически мгновенно. Правильно наложенный тейп оказывает обезболивающий эффект. То есть если он наложен профессионалом, обезболивающий эффект может даже не потребовать какого-либо медицинского вмешательства, то есть приема, допустим, медицинских анальгетиков. Итак, друзья, теперь у нас начинается самое интересное Будем заматываться В этом нелегком труде Любезно согласилась нам помочь Наталья Фитнес-тренер одного из фитнес-центров города Волгограда Человек с большим опытом И если кто-то захочет заниматься спортом быть красивым и отлично выглядеть я обязательно оставлю ссылку под этим видео, вы также можете написать Наталье. Ну и теперь давайте непосредственно приступим к тейпированию. Первая зона это плечо Для тейпирования плеча мы будем использовать Y-образный тейп Для лучшего э, крепления кожи, то есть теперь необходимо очень хорошо прогладить. Нам необходимо обхватить область э, трапециевидной мышцы, то есть с латеральной и медиальной стороны. В данном случае мы используем э, послабляющие натяжения. На убыт самого су сустава мы накладываем еще один тейп. То есть данная аппликация, она будет не ограничивать движение, абсолютно. Как вы видите, мы наложили тейп на плечо. В принципе, можно его накладывать на любую зону, там плечо, спина, колено, шейный отдел, на любую зону, которая вас беспокоит. Но мы сегодня решили остановиться на плечевом суставе и на локтевом, так как это самые основные из травм, которые встречаются в настольном теннисе. так давайте приступим теперь к тейпированию локтевого сустава. В настольном теннисе есть такое понятие при травме локти, как теннисный локоть. При этом заболевании мы накладываем И-образные тейпы на область сустава. нам необходимо зафиксировать все связки и перевести тейп на тыльную сторону предплечья то есть для фиксации идеальной, идеальной мышцы точнее сгибателя большого пальца и при разгибании, то есть происходит с морщини у тепа, если будет уменьшение боли в локтевом суставе. Ну и напоследок, Даша, хотелось бы от вас услышать такой некий позыв, посыл для людей, которым эта тема интересна. Гимнезитепирование сейчас это быстро развивающийся и прогрессивный метод физиотерапии. Оно используется не только для лечения и реабилитации, но также для профилактики различных травм. Ну, на этом все, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, нажимаем пальцы вверх и до новых встреч. На связи был Кузнецов Никита. Всем пока!